В общем, Костя Капков, он историк, и он в свое время потратил на эту книгу довольно много времени. Он сидел в архивах и искал расстрельные дела тройками ОПГ священников. Вот, и здесь... Очень много этих расстрельных дел, и эта книга очень ну, вот документ для тех, кто не верит, что у нас там были гонения, или не верит, что у нас священники подвергались репрессиям. В общем, я, к сожалению, не успела подготовиться и побольше рассказать, но вот вы можете. Я вам прямо сейчас могу ее передать, только <говорит> просьбу потом вернуть. Вы можете в течение этого квартирника просто ознакомиться с этой книгой. Я, к сожалению, не знаю, где ее еще взять. Это вот единственный экземпляр, подаренный мне Костей. вот Бесценный для меня совершенно. А я пока, наверное, что-нибудь спою. <говорит> И будет плакать дождик, уходящий, падая в ладошки, И будет степелек сухой махать до скорого, до скорого свидания. И будет влажный мир, и теплый луч скачий по оконной раме Помянет так, что не узнаешь, кто здесь будущий, кто прошлый, кто настоящий. И отпустив дыхание сбитое неистовым потоком листопада. Ты опознаешь в изуродованном теле отходящий дух нетленный Что подарил одно на всех обетование о грядущем, Воскресении жизни. По кадрам, по штрихам, на насколам, на древесном из Издревле порушенная сомкнется И загорится с новой силой до будущей доли Смотри же, кто из нас, ты да старше, кто моложе И все в одной одежде, в одной одежде И ночью ветхи ризы кожи И я не знаю, и никто здесь не откроет той таинственной преграды Пока мы рядом, но кого из нас, кто покинет первым? Веда шли, он подарил одно на всех обетование О грядущем воскресении и жизни в ладошке и будет стебелек сухой махать до скорого до скорого свидания посмотри и будет плакать дождик уходящий Падай в ладошке и будет стебелек сухой махать до скорого до скорого свидания до скорого до скорого свидания до скорого до скорого свидания до скорого до скорого Свиданья. До скорого, до скорого свидания. До скорого. А, да. Не удивляйся, мы не хлопаем. Понятно сегодня. <свят> <свят> <свят> да, я Конце. понимаю, да. Конце. Я хочу уточнить. У нас сегодня по три песни, и круг Минут пятнадцать по очень. Почему по три? Минут пятнадцать, да? Ну, два угу. раза, два раза, да, по пятнадцать? Сейчас <связывая> будет песня про сон Аркадия Петровича Гайдара. <связывая> вот, да. Это песня с нового альбома ⁇ Один страшный день ⁇ И она про дневники Гайдара, который писал ⁇ снятся люди убитые ⁇ Не могу уснуть, сняться люди убитые мною в детстве. Юля, но... он действительно жестокий такой был. А дело в том, что это история, имеющая такой достаточно апокрифический характер. В общем, все, что известно, он попал на фронт очень молодым. 16 лет, То есть, да, да, то есть он еще был, в общем-то, пацаном. Вот. И известно, что он в какой-то момент стал командиром и должен был решать вопросы, которые, в общем-то, ему решать Такого, ну, то есть его статус не соответствовал его психике, подготовке и всему остальному. По, и на этот счет вот каких-то, ну, я ковырялась в свое время, я каких-то прямых доказательств его жестокости не нашла, то есть сведения об этом разноречивые. известно, что ну, несколько человек он по его распоряжению все-таки э, были убиты, вот. А несколько или много, в общем, сказать не могу. Я думаю, что существуют и будут еще существовать историки, которые все-таки это раскопают и установят более достоверно. Вот. Но во всяком случае, вот строчка у него такая есть. И судя по его рассказам, он какие-то, ну, лично на мой взгляд, Гайдар конечно, гениальный писатель. Вот, на мой взгляд, эпизоды, связанные с убийством кого-либо, он написал мастерски. Не знаю, как бы. потому что он гений или потому что он знал, о чем писал, я не могу сказать. Как мотыльки Да все тропинки Да бугорки Знала лихая шашка Знал наган Знал набитый Трупами курган Спят в нем Спят, да не скоро Разбудят Только вот снятся убитые Мною люди Не сдадим назад Власть будет наша Таркаша, сволочь, сколько ты тут только кушал задря? Знает лес густой, да, алая заря, Скольких ты сложил на ее алтарь права, Имеющие или дрожащая тварь спящий, Спит, да кто нас разбудит, Когда прекратятся убитые мною люди. Пропуск смерть в ней мечтает жизни детский смех голубая чашка и горячий камень и тайну военную поглотивший пламень и команда из тревожного сна до смерти нужна мне Здесь никто ничего не забудет Покуда приходят убитые люди И мне про нее говорят все Дима попросил не ругаться. Вот. Ну, я постараюсь не ругаться, но песни слова не выкинешь. В общем, песни «Риму конец». Наверное, здесь про все, что происходило, произойдет и может произойти. Песня тоже с альбома «Один страшный день». Здесь оборонять, взяв короткоствол или автомат, запахи погужего сентября, как тогда? Почти 30 лет назад, когда страна умерла, и ее виртуал. 30 лет назад из праха восстал. Так что здесь оборонять, приняв китамин иллюминал. Закон как наждак и старого сменит молодой так Его сенаторы любой ориентации Стажа вовсю соревнуются Кто кого гажет По ходят толпы Иноземных за убивших здоровье На работах высотных Граждане протести разврате. и лишь иногда спасают животных На людей уже силенок не остается От вершины вершиной визуеве вьются У каждого времени свой спусковой крючок Что здесь оборонять? Взяв короткий или автомат Они продавят свое, обеспечат явку Нагонят пребс, рабов и солдат Уже после на окраины все будут бежать И многих вскосит страны вирус у границы снегов, А кесарь будет на лекарство цены держать и в плебцу рычать про зарубежных врубов пуховенство напоследок сформирует фракцию устроит в главном храме акцию В голову прольет лава, накроет землю полотенца В вдовых глазах задрожат младенцы Что? Как минарет его нет Хованского кладбища на горе.